Добрый день, господа! Мы решили модифицировать наш лук из стеклопластиковой арматуры И у нас получилась вот такая конструкция Длина данного лука 120 сантиметров Обмотка шпагат джутовый, пропитанный эпоксидкой Итевая из паракорда в три нити. Обмоточка для стрелы. И такая рукоять кожаная на скорую руку. Силу. Мы померяем дома. Мы забыли весы взять. Итак, мы проверяем силу натяжения этого лука. У нас есть безмен килограммах в общем сами все видели в принципе, с этим руком можно и на охоту, и в тир. Да и вообще. До мишени у нас деда 5-7 метров. У нас есть юный стрелок в нашем коллективе прибавления. Поздоровайся. Покажи стрелы. Стрелы все те же. Натуральное оперение. Какие-то фирмы Биман, какие-то фирмы Истон. Посмотрим, как наш стрелок стреляет. Давайте подавать буду по одной. Человек стреляет из лука второй раз. Так что он скачет, учится. Под чутким руководством. Эй, ты перенервничал. Не торопись. Ага. Ну, почти. Ай, молодец. Почти попал. Ваши эмоции, товарищ. Хорошо. Хорошо. Тяжеловато. Ну ничего. Так, мы пока возьмем стрелы. И наш помощник снимет, как я стреляю. Ай, не попал. Вот такой косарый. Посмотрим, что получилось с 5 метров. Большой плюс этого лука он не боится влаги. Можно кинуть снег и не обращать внимания. Ставим палец. Не вытаскивается. Совсем не вытаскивается. Вот настолько она зашла. Изолон блок новый. Будем считать, что результат отличный. Так, расстояние у нас порядка 22 метров. Проверка лука на А так в целом с этого расстояния летит почти по прямой особого угла давать не надо для тренировок самое дело